Всем привет! Вы на канале ТКФКТВ -э И сегодня я снимаю э, Майлз Пони Приезд подруги Давайте начинать <Стратег -п trumpet> <débeta> Ой... <ключает> Доча! Доченька, пожалуйста, вставай Ой, мамуль, я что-то не хочу Дай еще поспать, у меня же все же каникулы Доченька, я, конечно, понимаю, что у тебя каникулы, но у меня тоже каникулы, и ко мне приезжает моя подруга, поэтому давай вставай, убирай этот бардак, э, ну, там, причесывайся, там, наряжайся покрасивее, такое, что-нибудь красивее, как какую-нибудь юбочку красивую, и пока лежи часик-два в интернете лази, ну, иди позавтрака еще. Ой, ладно, не хотелось так вставать, вот честное слово, ой. А сколько время? Ну, это как бы сейчас э, э, 8 часов. 8? Ну блин, опять 8 часов. Не люблю. Я в школу. Не, в школу пораньше. Все убираем. Так, ладно, я пошла на кухню. Это сама пойдешь. Пошла. Ой, начну с уборки. Сейчас я магии. Раз, два, три. Все, я убралась. Так, теперь надо бы что сказала. А, переодеться. Нарядная. Ладно, бантик. Есть. Ну, и юбочку, сейчас я одену. Сейчас. Так, все, теперь переоделась. Теперь надо лазить в интернете. Так, завтракать что-то я уже не хочу. Ноутбук, ноутбук, только не упал только бы. Только кому-то не упал. Если кому-то не упал. Так, теперь э, положу, положу ноутбук и буду лазить. Эх, подождите, а мне сегодня мама обещала, что мы поедем в торговый центр. Я же хотела себе новых шопкинцев купить. А то у меня только два шопкинса. Ну, они, конечно, редкие. У меня еще пони. Я тоже пони люблю. Так, надо бы маме спросить. Мама! Да, дочь, че? Ну, мы же хотели в торговый центр. Ну, как бы, и что? Ну, мы сегодня-то пойдем в торговый центр? Нет, дочь, давай завтра. Потом своих шопкинцев купишь. У тебя же еще целая э -э неделя или поменьше. Да блин, поменьше, скорее всего. Мне еще очень мало, мне, короче, мало дней осталось для того, чтобы купить шопкинца. Я так хотела их купить. Ладно, дочь, все, потом купишь. И иди смотри эти, как их, мультики всякие, не мультики, что ты там смотришь. И пошла. Все. Ой, дочь. Она меня с этими игрушками замучила уже. Дзинь, дзинь. О. О, кажется, подруга пришла. Простите, я к вам на машине заехала. Ничего? Ничего страшного? Ой, ничего. ой найти я выйду. А, твоя дочка здесь? ну да, она там вон, в комнате. это идеально, а то у меня для нее подарок есть. Ugh. знаешь, я его еле из магазина вытащила, честное слово, такой большой. о, она же как раз эти шопкинцы хотела. А да, сейчас я машинку. все, машина уехала. да, надо ей бы подарить, а то я, ну не могла купить тортика. Не было продуктовой, я решила твоей дочке подарок купить. О, это хорошо. Доченька! Ну да, мам, что? Шопкинс! Вау, шестая серия! Круто, я же о них мечтала. Это тебе, Старлетт. Спасибо большое, Чайли. Ну ладно, пойдем. Мы, по мы пойдем пить чай, а ты открывай эти... Как их там? Шопкинсы. Ну, да-да. Пойдем, пойдем, чайку попьем. Всем привет! И сегодня мы будем открывать вот такой Шопкинс. Мы поможем открыть наши Старлайт Шопкинс. Да, Старлайт? Да! Так, давайте откроем его. Так, сейчас откроем. И посмотрим, какие Шопкинсы э, будут у нашей Старлайт. Она как раз хотела эти Шопкинсы и ей подарила подруга мамы эти так давайте мне всегда, мне так всегда нравятся вот эти баночки такие интересные так что тут у нас кстати в конце видео мы еще покажу кое-что там новенькое я узнала у шопкинцев так вот достали сейчас вот, это рецептики. Я как раз покажу, вот, э, если вам попадались в Шопкинсов такие рецепты, вот вообще для чего они нужны. Я вам потом это покажу. Сейчас, пусть они полежат. Мы откроем Шопкинсов. Так, сейчас. И нам надо взять вот такой вот прибор, как ножницы. Э, постарайтесь открывать э, с ножницами, э, ну, как бы, чтобы родители вам их открывали, потому что ножницы... Не острые. У меня такие тоже. Ножницы острые. Так, это какой-то нам соус. Попался такой. Миленький. Так, а надо еще раз. Ножницами очень аккуратно, кстати. Пользуйтесь ими. Так, и там что-то... Что-то... Вау, что это? Ой! Это присыпка или молоко? Что это такое? Или... Я даже не знаю, что это такое. Так, давайте возьмем наш вкладыш. Он тут очень большой и посмотрим вообще, что нам такое тут интересненькое попалось. Мне вот уже интересно посмотреть. Так. О, кажется, я уже наш первый Шопкинс нашла, если я не ошибаюсь. Смотрите, вот этот Шопкинс я нашла, вот э, вкладыш. Тут вот вроде показан это вот он, как я понимаю, вот этот Шопкинс. Это карамель какая-то. Какая-то хорошенькая карамелька нам попалась. Интересно. А вот я нашла и второй наш шопкинс. Это вот это какая-то мисс присыпка или принклс. Ну, я как бы не очень лажу с английским, поэтому я не знаю. Скорее всего, это присыпка, да, это очень похоже. Такая вот для тортов, присыпки всяких там. Такие вот нам два шопкинса попались. А вот это, что я вам хотела показать, это такой как маленький буклетик а, с рецептом то есть вот вам могут попасть эти шопкинсы и вы как бы как будто из них можете сделать как какой-то там ну не знаю там пирог вам может попасться какой-то вот пирог там и вы можете как будто играть вы взяли вот эти ингредиенты и сделали из них а, вот такой пирожок так. О, кстати посмотрите Тут же все наши два шопкинса. Вау, посмотрите, вот шопкинс наш. И вот наш шопкинс. Вау. У нас уже, оказывается, есть два продукта. Круто. Вау, какие миленькие шопкинсы. Я так давно их хотела. Мама, посмотри, какие у меня шопкинсы. Да, доченька? Ой, да. Какие-то там шопкинцы попасть. Ммм, хорошенькие. Вау, я так рада. Всем пока. Вы были на канале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.